Всем привет. Это долгожданное многими видео про десятую серию видеокарт GeForce от компании Gigabyte. Перед тем как непосредственно начну рассказывать про конкретные модели видеокарт, скажу про лично мое отношение к продукции этой компании. На протяжении многих лет компания Gigabyte пыталась конкурировать с компанией Asus и если не хватало инноваций и технологий, а программное обеспечение было не таким удобным. Но компенсировала она это своей надежностью. У кого-то есть другое мнение на этот счет, а я служу по своему опыту, в котором продукции от Gigabyte было немало. Так вот, я утверждаю, что в 10 серии видеокарты GeForce компания Gigabyte обошла своего главного конкурента по качеству продукции и догнала по удобству программного обеспечения. Итак, видеокарты и начну с референсных видеокарт от компании Nvidia. Компания Gigabyte в отличие от своих многих конкурентов, и стала заниматься натягиванием своей фирменной системы охлаждения на референсные видеокарты, чтобы преподнести их как свой уникальный продукт, а просто продает их как есть. Подробно про видеокарты Founders Edition посмотрите в моем отдельном видео, и поэтому сразу перейдем к фирменным видеокартам, первые из которых будет видеокарта с 10 фазами питания, а точнее 5 ее различных вариантов, а именно GTX 1070 WinForce, GTX 1070 WinForce OC, GTX 1070 G1 Gaming, GTX 1080 WinForce OC и GTX 1080 G1 Gaming. Видеокарты WinForce и G1 Gaming полностью идентичны, кроме двух моментов. Отличаются немного защитной кожухи радиаторов и тем, что видеокарты G1 Gaming логотип имеет настраиваемую подсветку. Что касается самой системы охлаждения видеокарты. В общем она довольно достойная, все основные элементы соприкасаются с радиатором. Но есть один недостаток и он заключается в том, что охлаждение графического типа происходит с помощью непосредственного контакта с тремя тепловыми трубками, между которыми есть значительные зазоры, а это не есть хорошо. Также некоторые говорят, что система охлаждения у видеокарты шумная. Но на самом деле она немного громче, чем основные конкуренты гораздо тише референсной видеокарты. Следующий момент это отличие между GTX 1070 и GTX 1080 и заключается оно в том, что у видеокарт GTX 1070 не распаяны две фазы из 10. То есть видеокарты GTX 1070 имеет только 8 фаз питания. Кстати, Gigabyte единственная компания которая реализовала 10 фаз питания на видеокарте которая оснащена только одним восьмиконтактным разъемом для выключения дополнительного питания. Теперь перейдем к следующей видеокарте. Как вам вот такой вот обрубочек? Это GTX 1070 Mini ITX OC. К угоду размеру была принесена в жертву эффективность охлаждения, да и, наверное, производительность, так какой у этой видеокарты только 6 фаз питания против 10 у ее больших братьев. А стоит она кстати как полноценная GTX 1080, 650 долларов. Ладно, движемся дальше. И мы подошли к инсу творения инженеров компании Gigabyte. И это видеокарта с 14 фазами питания под названием Extreme Gaming. И опять же в нескольких вариациях. И это GTX 1070 Extreme Gaming, GTX 1080 Extreme Gaming, GTX 1080 Extreme Gaming Premium Pack та же видеокарта только с дополнительными аксессуарами и GTX 1080 Extreme Gaming Water Cooling видеокарта, у которой массивный радиатор заменили на необслуживаемую водяную систему охлаждения. Что касается непосредственно системы охлаждения Extreme Gaming контакт графического чипа и памяти с радиатором происходит через медную подложку гораздо лучше предыдущего варианта, а работа вентиляторов не такая громкая как у G1 Gaming. Сакцентирую внимание на том, что видеокарта Extreme Gaming имеет высокий заводской разгон, при этом нареканий на его работу у покупателей нет. Кстати, видеокарта GTX 1070 Extreme Gaming также имеет на две фазы меньше, чем GTX 1080 Extreme Gaming. Подводя итоги, скажу, что видеокарты от компании Gigabyte это почти всегда хорошо продуманные и качественно изготовленные продукты, также это высокопроизводительные продукты и самое главное это отличное соотношение цены к качеству и производительности, наверное даже одно из лучших на данный момент. Я рекомендую покупки видеокарты G1 Gaming, если вы хотите недорогое решение из 10 серии GeForce. И рекомендую видеокарту Extreme Gaming для получения максимальной производительности. Это у меня все. Всем спасибо.